Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну вот э, все у нас сейчас по всему миру, не слава богу. Техника вот тоже, к сожалению, вторую неделю подряд мешает. Техника в карантин уходит периодически. Да. Ну, так или иначе, уж коль скоро мы заговорили о карантине, так о нем, наверное, и продолжим. Итак, эпидемия и реакция политиков на эту эпидемию. Да, я здесь в сложном положении. С одной стороны, я прекрасно понимаю, как было две недели назад, когда мы последний раз встречались, что вроде бы всем это уже и надоело, но с другой стороны, ситуация такая, что все у нас упирается в коронавирус, в реакцию на него, и что нас ждет дальше. И хотя я ни в коей мере вот здесь абсолютно даже не пытаюсь претендовать на роль эксперта, потому что врачам, конечно же, виднее, но проблема в том, что и врачам, как выясняется, не виднее. Если вы следите за новостями, видите, что они сами друг другу противоречат. Поэтому я попытаюсь свою точку зрения на происходящее сформулировать, но больше меня здесь волнуют процессы, естественно, около эпидемии и возможные последствия благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска как всегда и начну я с того что сейчас когда страны закрываются и как-то не с одной стороны не хочется уподобляться тем экспертам, которые охотно жонглируют реальными и потенциальными трупами и говорят умрет 100 человек поэтому все надо закрыть другие говорят нет умрет 50 тысяч пятьдесят человек и поэтому не надо ничего закрывать но во всем этом запутаться действительно очень тяжело. И наоборот, вернее, запутаться легко, а вот разобраться тяжело. Но тем не менее, что уже на сегодняшний день очевидно, на сегодняшний день очевидно, что эта эпидемия, она выявила то, что действительно важно, а что не важно. И оказалось, что, например, потепление глобальное или похолодание, оно же изменение климата, оно не важно то есть недавно еще месяц-два назад нам говорили, что вот все, скорее, быстрее, сейчас срочно принимаем законы, а не то все умрем. Теперь выясняется, что, может, мы, конечно, и умрем, ну, и не все, но тем не менее, но никак не от изменений климата. И доходит до анекдотичного, да, здесь это можно так назвать, я считаю, когда в Австралии в феврале пытались провести законопроект об этом самом изменении климата и о борьбе с ним и под лозунгами нельзя ждать все земля умирает как только эпидемия дошла до Австралии те самые левые парламентарии которые пытались этот законопроект провести они сами его и сняли с формулировкой что он не актуален то есть только что сами понимаете все умираем а теперь уже нет не актуален а другое дело, что второе, вторая утопия, которая приказала долго жить, это утопия об открытых границах. Прежде всего в Европе, где, которую нам всем, американцам, и, да и нам тоже советуют брать с нее пример. Вот смотрите, открыли границы и все стало хорошо, а оказалось не стало. И более того, как только инстинкт самосохранения стал брать вверх, а он, естественно, стал брать вверх, то границы спешно все позакрывали, потому что своя рубашка, ну и сами помните, продолжение пословицы. А, при этом, заметьте, в Соединенных Штатах, по моим наблюдениям, можете меня поправить, но вижу я именно это, как раз представители Демократической партии, которые требовали до последнего открыть границы э, и уверяли, например, что нельзя, невозможно по целому ряду причин депортировать тех нелегалов, которые уже в Штатах, они оказались самыми первыми, кто свои Штаты стал закрывать. И кто граждан законопослушных перевел под, можно сказать, домашний арест. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, придется мне к этой теме через несколько минут вернуться, но пока просто заметьте, основные, самые жестокие меры, как я посмотрю, предпринимаются в Штатах демократические. И вот только Десантис сегодня я начал закрывать, это не целиком Флориду, а некоторые ее юго-восточные, насколько я помню, но, возможно, и другие республиканские губернаторы делают то же самое. Но в любом случае, на слуху это Калифорния, Коннектикут, Нью-Йорк, Иллинойс, насколько я знаю, Нью-Джерси. Но опять к этому мы еще вернемся. Тем не менее, мы видим, что открытые границы, они благополучно закончились. И мы видим, что идеи левых, они абсолютно надуманные. Они абсолютно не связаны с реальностью, и они при первом же столкновении с реальностью благополучно выгорают но не все к сожалению я здесь не говорю о тех идиотах кто радуется эпидемии что где-то там воздух стал чище и вода чище это как бы по ту сторону добра и зла говорю я о тех кто объявляет происходящее сейчас концом капитализма и всего что с этим связано Конечно же, никакого конца и так далее капитализму не будет. И все эти крики, посмотрите на пустые прилавки, нам говорили, что это будет при социализме, а не у вас. Это говорят идиоты, которые упускают, не живя про социализм, одну важную вещь. При капитализме полки могут быть пустыми один вечер, но потом они заполняются обычно. А при социализме они хранить пустые хронические, это их нормальное состояние, полки существуют для того, чтобы быть пустыми, если социализм. А, но тут опасность немного другая, что действительно, вот я вам сказал, что вроде бы такие моменты кажущиеся положительными, но не стоит думать, что в этом вирусе есть что-то хорошее, даже если этот вирус убивает и левые какие-то идеи. Увы, резко возрастает роль правительства в такой ситуации. И вот здесь мы, конечно, приходим с вами к самому сложному, к самому болезненному моменту, а именно, как, собственно говоря, политикам поступать в таких условиях. Полным-полно выкладок, самых разных. Такая же ли эта эпидемия опасная, как, какие уже были? Считают ли, Как считают, опять сумерших умерших по действительно ли они умерли от вируса, действительно ли они умерли из чего-то еще и так далее и там подобное, я не буду в это влезать. Я вижу, что меры, по которым правительство все больше и больше начинает контролировать нашу жизнь, это все же плохо. Я прекрасно понимаю, что на данный момент все озабочены спасением жизни и все думают о краткосрочном эффекте. Но... Рано или поздно все это закончится. Человечество проходило через многое. Пройдет и через эту эпидемию, тем более она, пока, я надеюсь, такое останется, повторяю, еще не самое страшное. Но что будет, когда все это закончится, и когда люди выйдут на улицу и обнаружат, что мир действительно поменялся, без войн, без революций... Но поменялся. Вот тогда могут происходить вещи, которые мне предрекать довольно сложно. Да, и не хочется на самом деле, потому что они довольно-таки безрадостны. А обрушение экономики, мы это уже видим, оно происходит. И хотя какие-то идиоты говорят, что вот посмотрите на американскую экономику, значит не такая она была сильная. Но они упускают очень простой момент, что здесь... Были неестественные рыночные процессы, к, к, к такому взлету безработицы они привели, а к вмешательству, пусть даже оправданному, хотя это тоже спорный момент, правительства. Но факт остается фактом. Сейчас вся наша жизнь, она от нас не зависит. Сейчас мы абсолютно контролируемые люди, и даже те из нас, кто... Возможно, не очень, очень ты любил из дома выходить, я про себя, например, говорю. Но сейчас а у нас в Москве только первый день э -э -э, таких жестких мер. Но уже понимаешь, что это ведь э -э, отвратительно, что не ты решаешь сидеть тебе дома или не сидеть, что не ты решаешь, в какой магазин тебе идти, а за тебя это решают, а что не ты решаешь работать тебе и или нет а за тебя это решают, и так далее, и этот список можно продолжать еще очень долго. И когда, повторяю, все это закончится, то мы не знаем, даже если отвлечься от экономики, что само по себе печально, в каком психологическом состоянии будут люди. Потому что все то, из чего наша повседневная жизнь соткана, из каких-то мелочей, и даже те из нас, кто, я опять говорю, уж не бесут за себя, но я думаю, со мной многие а, интроверты согласятся, вроде бы и не очень любишь общество, и не очень любишь там находиться, но все равно эти наши постоянные контакты, сидишь в кафе, видишь там а, кого-то приятного противоположного пола, даже если просто видишь не более того, а, идешь в кино или в театр на выставку там вот это, в хорошем смысле слова общность интересов общность реакции все вот это вот та, все те мелочи из которых социальная жизнь нашей состоит они будут разорваны насколько сильно трудно сказать но мы будем зависеть не друг от друга как должно быть и не от, общаться не о культуре о фильмах, книгах или даже не о политике, о коронавирусе и о том, как бы, собственно говоря, выжить в условиях его последствий. Это плохо. И это опять лишает нас самостоятельности. И снова я не говорю, что, что меры не те, что слишком жестокие. Может быть, я не специалист. Но мы должны понимать, что это произойдет. Что разрыв социальных связей будет. Что дети, которые будут сидеть дома... И когда вы вернутся в школу и принесут с собой другие болезни от своих же домочадцев, к сожалению, это часто бывает даже после каникул, уж поверьте мне, да я думаю, вы сами знаете, это тоже будет происходить. То, что у детей будет, на, особенно младше, нарушена социализация, и это будет. Я понимаю, родителям здоровье детей гораздо важнее, чем абстрактные понятия вроде той же социализации, но это, к сожалению, будет. И все эти последствия, они перед нами встанут, и надо уже немного думать, как с ними иметь дело прямо сейчас. Потому что представить себе, что все, кто будет заточен дома, сплошь будут смотреть выставки в, в онлайне, читать великую литературу и общаться по скайпу или другими способами а о чем-то высоком, этого не произойдет. Более того... Я вот точно сторонник всяких запретов, но когда в соцсети вылезает очередной персонаж со своим видеообращением, как ему плохо и скучно на карантине, ну, невольно вспоминается классика отечественной, то есть Пушкина, именно и всяк зевает и живет, и всех вас гроб зевая ждет. Но это грустно. Тем не менее... Это нас ждет, и нам с этим иметь дело. Никуда мы от этого не отвертимся. Сейчас, да, надо стараться соблюдать все меры, хотя задаваться вопросами, при всем при этом, насколько они оправданы. Ну и думать о том, как мы будем разбираться в ситуации, когда станет получше. Политики и политика во многом провалились, прежде всего в Европе. В Европе я даже не увижу не вижу ни одного вообще человека, на которого мне бы хотелось вот вам показать и сказать, вот он повел себя так, как надо. И люди в Европе, увы, тоже оказались, как, и, как всегда, не готовы к этому. Вся эта система медицины, вся покорность, все вылезло наружу. Даже в Великобритании, в королевстве, где вроде бы люди более близкие Соединенным Штатам, но и там, при всем, при том, что этот их монстр, который называется национальная система здравоохранения, он абсолютно совершенно не справляется, но, тем не менее, они все в него вцепились, и все разговоры о его возможной приватизации – это абсолютная анафема, и страшно-страшно, надо сохранить любой ценой и так далее и тому подобное. И сейчас один из лозунгов – это защитить вот эту самую систему здравоохранения, хотя вообще должно быть наоборот, она должна защищать людей, а не люди ее. Но, тем не менее, вся эта госмедицина, она трещит по швам и разваливается. Да, через неделю жесткого карантина, к тому же, я вижу, что англичане уже начинают беспокоиться и говорить, что им все это не нравится, и что будет дальше, я не знаю. В Дании, где моя любимая европейская партия уже тоже, правда их мало в парламенте, но тем не менее, они тоже начинают обращать внимание, что правительство слишком большие функции в своих руках сосредотачивает, и это плохо. Но, как ни странно, урок западной демократии, но при этом восточной, эффективности нам дают Тайвань, Южная Корея и Япония. Там не столь идеально, как нам хотят некоторые апологито сказать. Там своих проблем хватает. И опасность того, что там тоже пойдут локдауны, она остается. Но пока вот эти вот три страны, прежде всего Южная Корея, они все же справляются, и тамошние политики э, идут на ряд ограничений, но, тем не менее... Все же э, как-то лавирует между сохранением рабочих мест и поддержанием экономики и контролем за болезнями. Хотя там все еще тоже продолжается. Болсонару изо всех сил старается э, ситуацию хоть как-то контролировать и ведет себя по принципу «остановить вирус, сохранить рабочие места». И я вижу, что он, к тому же, очень активно поддерживает контакт с бразильцами. Это опасно в нынешней ситуации. Джонсон, он сами видите, заболел, хотя он-то больше контактирует с политиками. Но Болсонару, я очень надеюсь, что даст нам всем пример. И Трамп, возвращаясь к чему, с чего, к чему мы всегда возвращаемся, вот скажу вам мое личное мнение сейчас – он в моем личном рейтинге достиг пика. Хотя мне не очень по душе тоже этот закон, этот финансовая поддержка, этот законопроект, потому что там уж очень много идет на поддержку крупного бизнеса. Но я могу понять, что это зло, но необходимое. Сейчас поддержка нужна, и как бы это неизбежно. И по сравнению с тем, что пыталась пропихнуть Пелози и компания, с помощью там с э, с навязыванием нового регулирования бизнесу и практически этой самой зеленым новым курсом в, ми, э, в миниатюре но вот тот что подписал трамп это еще куда не шло тем более тут тоже я могу понять мне это не нравится но я это могу понять если э, банкротится малые предприятия это очень плохо но если разваливаются большие компании, то рост безработицы, сами понимаете, какой. Да, по-хорошему, надо бы их разбивать, эти крупные компании, чтобы развивать компании малые, но это мы с вами сейчас залезем в дебри неизвестно какие. Главное, что Трамп показывает себя лидером, и Трамп показывает себя лидером конститу конституционным. Заметьте, все те, кто громче всех кричал о том, что Трамп диктатор, Сейчас они же громче всех кричат, что Трамп ничего не делает. Хотя Трамп подходит к ситуации именно как федералист, которому завидовали очень многие. Да, штаты могут сами регулировать что и как, внутри своих штатов решать, какие меры им предпринимать. Но президент, он пока действует абсолютно в рамках федерализма. И даже все те законы, которые он обещает так или иначе применить, будь то закон Стеффорда 1988 -го года о помощи федеральным штатам в сложных ситуациях или пресловутый, это даже то, как его перевести на русский, не знаю, Defense Production, да, еще с 50-х годов, согласно которому правительство может давать частным предприятиям направление их деятельности, хотя, насколько я знаю, Трамп о нем объявил, но пока его активно еще не применяет. Все это уже не его инициативы, это законы, которые так или иначе принимались, и которые так или иначе уже действовали. Что касается дальнейших событий, ну, мы будем с вами смотреть, но пока даже с учетом того, что я говорил про Азию и про Болсонару, например, э, как всегда было, мы смотрим на Америку и надеемся, что именно Америка и будет дальше нам давать пример. Да, я знаю, что по количеству заболевших, увы, Америка вышла на первое место, но мы не знаем, сколько реально больных в Китае, например. И, кстати говоря, сколько реально их в России, но это отдельная мутная тема, я даже не хочу в нее сейчас влезать. Тем не менее, это скорее показ для того, что в Америке это контролируется. И что система американская, она оказалась при всех проблемах, которые, конечно же, есть, при всех тех сложностях, которые есть, но она действительно готова к сложившейся ситуации гораздо лучше, как это видно отсюда, чем Европа. Поэтому я желаю вам, чтобы дальше все сохранялось ну не так надеюсь что будет улучшение но чтобы трамп по-прежнему оставался образцом политика которая ведет себя так как он себя ведет в экстремальных условиях знаете был такой североирландский правда знаете люблю о них ссылаться писатель сэм джон Эвен он сказал что когда небо затянуто тучами то вспышки отдельных положительных эмоций и добрых дел они дают нам надежду, что скоро все рассеется. И поэтому, когда я вижу деятельность президентов, адекватную вроде Трампа, то, как американцы, да и европейцы помогают друг другу, то, как люди выстраиваются в очередь не, за, не только в магазины, ну, что поделать, но еще и чтобы сдавать кровь, как добровольцы помогают пожилым, то все-таки понимаешь, да, это очень серьезное испытание на нас свалилось, и да, люди далеки от идеала в принципе, но мы заслуживаем того, чтобы это испытание миновать. Я уверен, что скоро мы его минуем. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Вы знаете, вот по поводу федерализма, Пенс, я слушаю периодически вот эти пресс-конференции, которые проводят группа, которая занимается борьбой с этой эпидемией. Пенс, по-моему, очень четко сформулировал, что мероприятия по противостоянию эпидемии реализуются местными властями, управляются штатными властями при поддержке федеральной власти. А тут некоторые... У меня тут вот споры с людьми в, в соцсетях. Адвокаты некоторые, которые называют себя республиканцами, но при этом явно ненавидят Трампа, правда всячески пытаются сказать, что я никак к нему не отношусь, а, обвиняют Трампа вот в недостаче, скажем, масок в том или ином госпитале. То есть Трамп должен был закупить маски и проверить, как они дошли, как они лежат на складах, на каждом складе, потом еще распределить по госпиталям, еще может быть даже по отделениям считают они. То есть вот Трамп не сделал, хотя история с масками берет свое начало, я помню, в 2005 году Бушем была, был создан этот самый запас, а потом во время очередной эпидемии, по-моему, свиного гриппа, эти маски были израсходованы, когда специалисты говорили Обаме, что необходимо, так сказать, восполнить этот запас, они это дело с Байденом проигнорировали. Ну, а сейчас, так сказать, за целый срок, за президентский, Обама не, не, не дошли у него руки или денег не хватило, не знаю, надо было тратить на что-то другое деньги. Ну, а сейчас, так сказать, все шишки валятся на Трампа. Вентиляторы, оказывается, все-таки где-то там в Нью-Йорке, на складах обнаружили 4000 вентиляторов, о которых о не, о недостатке, о недостатке которых все время говорил Кома, потом он вынужден был признать, что да, действительно вентиляторы есть, но фейковые новости начинают все это переиначивать, я сам слышал, как Кома признался, что эти вентиляторы были, нет, а наши друзья, которые, мягко говоря, не любят Трампа, питаются, так сказать, фейковыми новостями и все это переворачивают а ну, Скома тут вообще он говорит сегодня одно, завтра другое. И хотя я единственный раз за все время, что я его за ним слежу, а приходится, ему был готов аплодировать, когда он сказал, что мы все сегодня американцы, республиканцы и демократы. И тут он молодец. Но все его дальнейшие действия, да и до того, когда вот он говорит, что он не будет закрывать штат, то он его закрывает, теперь он говорит, что карантин не работает. То, с Трампом, вот то, о чем вы говорили, конечно же, очень скользкий тип, хотя, судя по всему, демократы будут его двигать в 2024 году, после всей этой истории. Именно, именно, по, именно поэтому он и из, и его тон, и риторика изменилась, потому что э, он взял прицел на президентскую гонку, и все, теперь уже Трамп, ему надо э, очернить Трампа, потому что публика, которая живет в Нью-Йорке, к сожалению, в подавляющем большинстве, это идиоты, ну, абсолютно идиоты. И что касается вот э, Куума, то в феврале, когда Трамп уже объявил о том, о карантине, о том, что он в феврале еще говорил о том, что все в порядке вместе с Деблазио на пару. Еще говорил о том, что у нас все хорошо, все здорово, ни, ничего не бойтесь, ходите в рестораны, ходите в магазины, на концерты и так далее. Так что а мэр а, Нью-Орлеана вообще а, а, обвинила Трампа в том, что... Он не предупредил, что он не запретил Марди Гра фестиваль. Но это же надо, Трамп еще должен в каждой деревне, в каждом городе, так сказать, предпринять личные меры для того, чтобы а, обезопасить людей, потому что а, людьми а, руководят идиоты, которые банкротят города, банкротят штаты, вот как наш штат, например, как Нью-Йорк, как Калифорния. То есть сидит губернатор, которому подчиняется национальная гвардия. В, в, в рамках штата. И он сидит, у него свой бюджет, он тратит деньги на любую дребедень, на все, что угодно. А как случилась беда, Трамп виноват. То есть... И заметьте, если бы Трамп посоветовал этому губернатору или мэру а, выселить или выкинуть в том числе и больных нелегалов, Трампа бы сразу обвинили в диктатуре. Абсолютно хорошо мы сейчас прервемся буквально через несколько минут вернемся продолжим и сможем принять звонки ответить на вопросы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 400 5200 давайте попробуем принять звонки добрый день пожалуйста в эфире Алло, здравствуйте. Здравствуйте. говорят мечта мечтам материально все эти три года наши левые пытались безуспешно пытались убрать Трампа из Белого дома, но он отстоял потому что экономика росла, его рейтинг рос, и единственная надежда наших демократов было то, что вдруг неожиданно экономика обвалится. Скажите, пожалуйста, это э Бог им помог, или все же китайские товарищи подсуетились, поскольку две наши юридические компании крупные подали иск на правительство Китая. Спасибо. Спасибо вам. Знаете, был такой великий фильм, один из моих любимых, «Хороший, плохой, злой» Серджи Эрджи Там был диалог, Бог на нашей стороне. Нет, он не на нашей стороне, Бог не любит идиотов. Поэтому... Я все-таки думаю, что помогать демократам Бог точно не будет. Но в этой ситуации очень много странного с появлением вируса. И я не буду сейчас спускаться тоже в конспирологию, хотя очень многие люди, которые этим занимаются, уверяют, что вирус искусственный понимаете, о чем идет речь, да? Вот как он оттуда утек, уже другой вопрос, специальный или нет. Но я, на самом деле, две недели назад, помните, может кто слушал, сказал, что да, сейчас перспективы Трампа, они сильно обрушились. Потому что, когда рушится экономика, президент, шанс президента падает на переизбрание. Но сейчас э, дело уже, получается, не в экономике, а в кризисе, почти в военной ситуации. И военных президентов их обычно не меняют. Более того, несмотря на все крики и истерики, рейтинг Трампа, пусть будет не такой ценой, конечно же, но он действительно растет. И Трамп себя показывает человеком, который с этой ситуацией может справиться. Напротив, если вы наблюдали явление Джо Байдена последние, про Сандерса я вообще молчу, но Байден, он продолжает убеждать нас всех, что он в маразме, например, путается в словах, не может закончить, говорит, что нам нужно лекарство, которое еще больше ухудшит положение, и появляется в эфире у него такое впечатление, что шишка на лбу, не знаю, где он ее поставил, и уже я вижу разговоры о том, что его в последний момент каким-то образом заменят. Ну, в общем, я не знаю, кому вся эта ситуация в результате пойдет на пользу. Понятно, что точно никому в целом. Но если уж нам попытаться сосредоточиться на чисто циничном моменте противостояния партии, то кто выиграет в результате уже не ясно. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. С... Добрый день, Иван, добрый, добрый день, Сережа. У меня э, два вопроса. Первый вопрос с тем, что такое глобально идет э, в общем глобально, э, э, э, э, ну, как, его, извините, пожалуйста. В общем, ну, я что произойдет с людьми, которые должны сейчас голосовать на, на Сенат и за э, Конгресс люди-то не могут прийти на выборы, на выборные эти места. Значит, фактически не, не могут по телефону или как. Я не понимаю, как это может произойти. Это первое. А второе, в связи с тем, что все-таки набирают большие обороты этой инфекции. И в дальнейшем очень далеко она заходит. Должны найти способ уничтожать эту инфекцию. То есть какой-то антибиотик, в первую очередь, чтобы сохранить людей. А второе... Должны быть глобальные эти а, ампулы, которые будут в, как внедрять человеку, чтобы, чтобы остальные не заболевали эти. Это долгая история. Теперь начнутся выборы в ноябре месяце. Как люди придут на выборы, когда они боятся будут ходить по улицам и боятся, доросящи друг от друга. Я не представляю себе, вот могут ли перевести выборы? На другое время, на другой месяц, или какой год. Понятно. Существует. Да, спасибо вам. Я, к глубочайшему сожалению, я разделяю то, о чем вы говорите, но ответить, увы, не могу. Потому что с выборами, ну, еще все-таки долго. И у меня тут другой, например, вопрос, как человек, который, извините, я уже здесь со своих реалий, участвует все-таки в российском образовании, мне вот непонятно, как у нас будет экзамены проходить. В Европе, я знаю, они отменяются, но у нас пока об этом речи и не идет. Как это будет, я не знаю. Как будут проходить многие другие мероприятия, там, понятно, что спортивные перенесут, все остальное, это как бы неприятно, но с этим можно жить. Но давайте все-таки пока не будем забегать, заглядывать в ноябрь и надеяться, что эпидемия к лету спадет, тем более такая возможность на самом деле имеется или появятся какие-то возможности что-то делать с ней. Я не знаю, какие, увы. С вакциной, знаете, я думаю, ваш, увы, оптимизм немного преждевременен, потому что вакцина создается долго. То, что сейчас там кубинцы говорят, ну, они вечно врут. Там у них уже было, они уже много чего изобрели, и это ничего не подтвердилось. Китайцы тем более. Поэтому с вакциной, я думаю, в этом году... Мы ее вряд ли с вами увидим, ее надо долго проверять, испытывать, ибо ее поспешный вброс он может привести к еще более худшим результатам. Так что давайте пока не будем ускорять события, да, надеяться на лучшее, но ничего мы здесь сделать не можем, увы. Я вообще не могу представить себе, если подобная ситуация продлится до ноября, вообще тогда имеет ли смысл какие-то выборы страны как таковой не будет? Не будет. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я о делах нашей скорых пару слов хочу сказать. Сергей, ну вы, наверное, тоже в курсе слышали, что пару дней назад наш губернатор в заявил, что у нас же карантин объявлен вроде как, в городе, что если кто укидает свое, так сказать, он делает на свой страх и риск. Он снимает себя ответственность за все. Кроме того, вот, интересно, сейчас же выделена штату личная помощь, наверняка опять будет разворован. Потому что, вот я вот знаю уже людей, которые заболели, они еще не понимают их. Э, они должны в больницу пройти тест. А в больнице говорят, у нас нет ничего для этого. Вот что происходит. Ну, разворовывать бюджет, это старая традиция Да, да это, это самое любимое дело. Да. Но, тем не менее, я говорю, он снимает с себя всю ответственность. И, в принципе, на штатном уровне я пока не вижу, ну, что-то сделал. Серьезно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы, я Здравствуйте. сегодня в три часа представитель форева я у вас выступает Люба. Она попросила меня, чтобы в ее время я прочла стих. Я тоже из форева Young. Хорошо. Хорошо. Прочтете, прочтете. А... Восемьсот сорок семь-четыре пять телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. А, когда на нашей планете начал распространяться СПИД, да? В Советском Союзе заговорили о том, что он был выведен в Америке. Эта сплетня очень быстро а, была устранена стало ясно, что он родился в спит, в Африке, в лесах и произошел от обезьян, кажется. А это потому, что сегодня некоторые говорят, что в Китае был на это. Но дело не в этом. Я вам вот такой вопрос хочу задать. А, если внимательно читать всю литературу и прессу современную, да, то становится понятно, что в изменении климата, в изменении всего-всего на планете, ну не полностью, но частично виноват человек тоже. Хотя бы то, что 40% насекомых исчезло за последние 20 лет с поверхности земли. Вот я хочу вам задать вопрос. Встречали вы где-нибудь а, высказывания а, людей, которые работают в этом направлении? Да? Виноват ли человек в том, что спит, появи... а, не спит а этот вирус появился? А, вин... Виновата ли его деятельность в изменении... Всего-всего на планете. Благодарю вас. Да, спасибо, Вам. Я, знаете, вам так скажу, что есть элементарные правила поведения насчет того, что там, где вы живете и там на территории, которая вам принадлежит, где ваша собственность все такое, вам не стоит мусорить, ну, загаживать, уж грубо говоря. И чтобы не портить отношения с соседями, мусор не надо еще и им сбрасывать. В принципе, вот в этом на этом экологическая политика должна заканчиваться. Что касается разговоров, кто исчез, кто не исчез, мне очень жаль, что эти насекомые исчезают, наверное. Но, понимаете, мы на самом деле лишь один из элементов природы. И мы не можем брать на себя ответственность и говорить, что только благодаря человеку произошло то-то, то-то и то-то, и, и если мы будем платить налоги государству, то эти 40% насекомых, они вернутся. Так что я, простите, не верю в то, что деятельность человека оказала уж такое огромное влияние на изменение климата. Может и оказала, но я даже не знаю, в худшую или в лучшую сторону. И не нам об этом судить на самом деле. Все, о чем мы можем сути, я вам сказал, чтобы у вас дома и у ваших соседей все было хорошо. Тогда и у всех будет порядок. Что касается вируса, ну, я вам еще раз говорю, есть утверждение, я не могу, я не вирусолог, не бактериолог, и не эпидемиолог, и никакой какой угодно олог. Но видел я, может, это люди преувеличивают, что вирус, повторяю, искусственный. Есть вирусы естественные. И их, вроде бы, можно прослеживать их деятельность. Есть вирусы искусственные, которые собраны. Вот считается, что этот вирус собранный. И что, опять, здесь я не беру ответственности, может, это и неправда, но мне это говорил человек, который, которому я доверяю, что первые данные по заболевшим и умершим от этого коронавируса это были не крестьяне китайские, а люди с высшими образованиями, при этом даже и не с одним, и работающий, так или иначе, в правительственной системе. Может, совпадение, может, повторяют фейк-ньюс, э, хотя я доверяю этому человеку. Но вокруг этой истории еще очень много э, странного. И вывод один на сегодняшний день – это то, что э, не мы должны закрываться, не Америка, не Европа, а надо закрывать Китай. Потому что Китай, это зависимость от Китая, обилие китайских легальных нелегальных рабочих, она мир поставила на грань катастрофы, вне зависимости от того, серьезна эта эпидемия или нет, но к чему она привела, к чему все привело, все от китайцев. Увы, это не расизм, это, к сожалению, правда. Хочу добавить, что за историю существования нашей планеты не только несколько видов насекомых исчезло. А если посмотреть, то и несколько видов животных исчезло, и более крупных, динозавры исчезли в свое время. А в результате, по-моему, ледникового периода, и, как утверждают ученые, наша планета знает как минимум 6 ледниковых периодов, после которых наступает, естественно, глобальное потепление, потому что иначе бы мы во льду жили. То есть вот влияние человека, я думаю, может сказаться на экосистему, когда, допустим, в Китае в свое время приняли решение, что воробьи уничтожают слишком много риса и начали отстреливать воробьев. Ну, вот тогда появилось огромное количество насекомых, которые раньше съедали воробьи, которые стали пожирать там какие-то другие культуры. Ну, в общем, что-то такое происходило. Или когда реки поворачивают вспять, и там какие-то огромные водоемы вдруг, вот Аральское море высохло, там еще что-то. Вот такие проекты человеческие могут повлиять на экосистему. Но вот так, чтобы на глобальное а, потепление или похолодание человек... А, я мне тоже с трудом верится а уж тем более как метод борьбы с глобальным потеплением это снижение а, уровня жизни людей а, то есть а, повышение налогов которые деньги которые соберут потом отдадут в ООН, потом отдадут людоедом в африку я не думаю что это как-то может помочь борьбе с какими-то глобальными изменениями климата кстати сейчас уже говорят Теория глобального потепления как бы отпала, поскольку выявились фальсификации данных, вы помните, в этой главной лаборатории, которая в Англии находится, это пресловутая клюшка, за которую Альберт Гор получил Нобелевскую премию <laughs> и заработал несколько миллионов, если не ошибаюсь, миллионов сто, наверное, заработал денег на этом деле, так что не знаю. Не знаю. Потом, знаете, потепление потеплением. Сегодня 30 марта. В Москве, где я сейчас нахожусь, валит снег и дует лютый ветер. Вау. Да. А, мне Facebook напомнил, что 4 года назад, буквально в первых числах марта, я был на рыбалке. Такой солнечный день и довольно удачная рыбалка. А в этом году все никак не получается, потому что холодно. вода Температура воды холодная, и как бы на рыбалку смысла нет ехать. Так что, так что не знаю. А, а уж тем более, когда кто-то на этих темах зарабатывает колоссальное количество денег, это всегда вызывает вопросы. Всегда ставит под сомнение. Ну, наверное, об американском юморе Yeah. да я очень хотел чтобы мы отвлеклись от тем мрачных и поговорили о замечательном противоядии, пусть только психологическом который у вас есть но в следующий раз поговорим хочется верить что уже будет и больше поводов нам повеселиться хочется надеяться но американский юмор это всегда замечательно и вот в следующий раз к нему обязательно вернемся Да, кстати, вы помните, когда Трамп сказал, что я бы хотел, конечно, чтобы вернуться, открыть экономику, чтобы народ смог вернуться на работу Тут же на него посыпались все шишки, шишки, вот он такой секой, не дорожит людьми, все, что его волнует, только стак-маркет Кстати, стак-маркет по-прежнему идет вперед, кверху а, да, после этих его слов, кстати, он сразу пошел вверх. А, а Трамп в воскресенье объявил о том, что гайдлайнс федерального правительства продляется до окончания апреля месяца. То есть еще один месяц, ну, это гайдлайнс. На местах ведь местные власти сами определяют, что им делать. Он, он не ввел национальный там, карантин или комендантский час, но он просто предлагает какие-то меры рекомендует меры какие-то, а на местах решают, что делать. Вот посмотрим, как будет реагировать местное правительство в каждом штате, какие меры они будут предпринимать. Но вот деньги, которые закончатся, федеральные, которые дают помощь, разворуют на местах, а закончатся, возможно, они тогда будут принимать уже другие решения, отменять карантин и так далее. Иван, огромное спасибо. И до встречи. Спасибо вам. До следующей встречи, надеюсь, в следующий раз техника нас не подведет. <свят> Будем надеяться.